Если посмотреть федеральные новости, то кажется, что в Кировской области вообще ничего не происходит. Ну, нет такого региона на карте России. И если в областном центре жизнь еще течет своим чередом, и город напоминает обычную среднестатистическую столицу среднестатистического российского региона, здесь, как вы видите, газончики, благоустройство, то чуть дальше, за 40 километров отсюда, начинается полная жесть. В феврале этого года мы приобрели эту территорию для того, чтобы здесь вести свою деятельность. Это организация детского семейного отдыха. И мы столкнулись с тем, что бывший владелец этой территории начал ставить нам палки в колеса. Были угрозы, перекрывал дорогу для въезда сюда, был перекрыт, перекрыт газ и перемерзла у нас вся сантехника. Мы написали, позвонили в прокуратуру и они сказали, думать надо было. Руководитель детского тренинг-центра «Наш открытый мир» рассказывает о прессинге рейдеров. Грустно, конечно, что организация, которая уже 20 лет работает с детьми, подвергалась такому. Но еще хуже то, что методы злоумышленников взяли на вооружение кировские чиновники. И такими вот сомнительными способами они наказывают несговорчивых коммерсантов. А еще хуже, что делают это они не за свой счет, а на деньги федерального бюджета. То есть на наши с вами деньги. Например, прямо перед этим магазином глава города Ирина жилвакова решила построить поликлинику. Нет, не в центре города, где всем удобно, а на окраине, на федеральной трассе, которую и перейти-то будет невозможно, тем более мамам с колясками. Переходы в проекте даже не предусмотрены. Здесь и в магазин-то неудобно через дорогу переходить, а в поликлинику уж с детьми тем более. И это ерунда, что для магазина соседство с поликлиникой означает медленную смерть. Половину товаров просто нельзя будет продавать. Самое главное, что по проекту участок будет поднят на метр. А это значит, что все стоки будут топить и площадку перед торговой точкой, и дворы частных домов, что по несчастью оказались рядом. Уже сейчас стройка создает неудобства всему микрорайону. Своим забором администра города Набрач перекрыла вход в магазин. За забором планируется строительство поликлиники детской для города Слобоскова, единственной, как мы понимаем, на 250 посещений в сутки. Раньше здесь была парковка, муниципальная земля, которая была обустроена, асфальтовое покрытие было сделано для удобства посетителей магазина. Сейчас, как видно, за забором асфальт демонтирован, установлен забор, здесь центральный вход в магазин. Через него свободного доступа не имеется. Пришлось соорудить пандус и вот такие небольшие входные группы для посетителей магазина. О том, что поликлинику можно было построить на соседнем, также муниципальном и не менее пригодном для этого участке, чиновники не подумали. Вернее, скорее всего, подумали, но не оставили эту идею. Тут же не пошантажируешь бизнес, а то, что 40 человек, работников магазина, останутся без работы и что жителям соседних улиц придется идти в многокилометровый обход, чтобы купить продукты, это местные власти не волнует. Также не волнует, как и то, что мамам с детьми в эту поликлинику придется добираться на нескольких автобусах с пересадками. И плата за проезд составит около 150 рублей, а когда выйдешь из автобуса, то и дорогу не перейти. Мы с этим не согласны, потому что поликлиника построена на заболотистой местности. К пешеходному переходу очень далеко, с детьми переходить неудобно, подъезда нет, парковки нет. Мне кажется, удобно оставить ее в центре было бы. Но центр города – это совсем другая история. После расселения ветхого жилья дети образовался земельный участок, очень большой земельный участок, на котором вполне мог бы расположиться и дом культуры Нынешние паруса, и детский садик, и поликлиника, например, детская, которую сейчас нам так не хватает. Но появился торговый центр, и это у нас... Почти на всех более-менее приличных, удобных земельных участках. Ничего другого, как торговые центры у нас в городе, в удобном, доступном месте для населения нет. Мне кажется, удобно только кто живет на Грина А кто, например, с отдаленных районов у нас города, будет немного неудобно. Но опять же, будет же все равно вводиться какие-то новые автобусные маршруты. У нас есть микрорайон Первомайский, и чтобы добраться до поликлиники, нужно два автобуса с пересадкой на двух автобусах добраться. А сколько цена за проезд? 30 рублей. На... То есть, чтобы добраться до поликлиники, это надо 120 рублей в одну сторону, плюс за детей? Да, если старше 7 лет. Мы написали письмо в Следственный комитет по факту, Строительство, как, как мы считаем, с нарушением требований федерального законодательства. И, о чудо, строительство приостановлено, но надолго ли? Была крепость, был Кремль, который был призван защищать город Слободской от возможных нападений с одной стороны, а с другой стороны через город проходили интенсивные торговые пути. Это сухопутный торговый путь с европейской части России, с Уралом и Сибирью. И, собственно, водный торговый путь – это по рекам Казань-Архангельска. скама, Вятка, Летка, Северная Двина, Юг, Северная Двина, Архангельский морской порт. Сейчас город изменился до неузнаваемости. Вместо Кремля – церкви с ржавыми куполами, разбитые дороги и ободранный Ленин рядом с не менее обшарпанным зданием мэрии. И это в городе с 500-летней по документам и с тысячелетней по факту истории. Сюда виден весь город, все колокольни, все церквушки, и очень много людей сюда приходят за прошлый год здесь было полторы тысячи человек в качестве туристов, которые рассказывали про город. И обычно мы начинаем знакомство как бы с историей башни потому что так иначе привлекается с истории Слободского. И потом я рассказываю какие-то ну, вещи, про какие-то, что видно отсюда. Допустим, если вот за моей спиной видите лес, то он по большому счету бескрайний, потому что в те, ну, на протяжении 2037 километров нет ни одного населенного пункта. Там пару мест подходят зоны чуть более-менее близко, а так можно сказать, что мы смотрим на океан, на Северный Ледовит и на Карском море. Администрация города Слободского примечательна тем, что на этом месте... Стоял деревянный дом, который сгорел то есть в 1931 году. В нем э, жили отец и дед Петра Ильича Чайковского. Собственно, после пожара они переехали сначала в Глазов, потом в Воткинск, где родился сам Великий Композитор. Но примечательный факт в том, что дед Петра Ильича Чайковского это первый мэр города Слободского. То есть тут никогда не было ни капецного права, вообще ничего. То есть была Вечевая Республика, так или иначе. И в 1796 году, когда город разросся до почти пяти тысяч населения, они поняли, что просто кричать на площади – это не очень удобно, и начали избирать городскую думу. И вот первый глава городской думы был дед Петра, Петра Ильича, Ильича Чайковского. Но вообще, Слободской такой довольно свободный город, потому что даже когда в 1861 году Александр II отпинил крепостное право, согласно переписи населения, на территории Слободского уезда не было ни одного крепостного. То есть, довольно поздно присоединился регион, он был доволен на как бы, дальних рубежах, тут были болота, леса, и... Как бы элита, дворяне, боялись сюда просто не поехали. И очень много было вольницы. И поэтому это очень много чувствуется, когда гуляешь по городу. Арктура хорошая, свободная. Большие усадьбы. То есть, такой был зажиточно хороший городу Ну, и из таких э, тоже вещей интересных э, здесь э, находится первый общественный банк Российской империи. Он был здесь открыт в 1810 году. То есть, казалось бы, где Петербург, где Москва, где Слободской. Вот в этом маленьком городишке был первый банк России вообще открыт. Вот. Он до сих пор, кстати, целый. Тут достопрещенности настолько много, что... Ну, можно сделать хороший большой туристический городок, да, поток. А что Но... Что мешает? Не хочет, никто не хочет работать. А больше всего не хочет работать мэрия. Анатолий Курбатов, представитель движения "Красивый Киров", купил в Слободском водонапорную башню. Это здание, работа выдающегося архитектора Ивана Чарушина. И это отличное место, чтобы сделать музей, чтобы возить сюда туристов, чтобы городской бюджет пополнять. Но собственники здания уже два года не могут приступить к реставрации объекта. Несмотря на сыпящиеся сверху кирпичи, леса мешают поставить оголенные провода, проложенные по фасаду. Администрация и ВУЗ не дует. Поддержки, конечно, никакой То есть... Ни один из чиновников Слободского, ну, там, в ранге главы администрации каких-то депутатов здесь никогда не были. Хотя, если брать, условно, там, Янтекс новости да, агрегаторы и все прочее, то больше половины каких-то позитивных новостей из города Слободского, они так или иначе связаны с башней, ну, и с, и с теми мероприятиями, которые здесь проходят, и такими вещами. А самое главное, что в городе есть не только на что посмотреть, но и что купить. Город Слободской, это, в общем-то, считается пушной столицей. Здесь всегда было пушное производство. То есть это меховые изделия, овчина, ну и так далее. выделка кожи тоже, еще это на продажу в том числе. ну и конечно же колокольчетное производство. у нас в том году было несколько таких туристов, которые ехали из Екатеринбурга, с Перми тут какая-то федеральная трасса получается слева от нас они ездили там кто-то в Москву, кто-то на Тереберку, ну так по разговорам мы общались А кто-то на Золотое кольцо и на, на своих машинах И они здесь останавливались перекусить, смоют город 1505 года, старенький, значит что-то интересно есть, начинают гулять а, Сразу же попадают на нашу башню, потому что вот, как получается там у вход от столовой от всего И в том году две семьи остались здесь на ночевку То есть они столько прогулялись, офигели от того, что есть и что еще как бы не успели посмотреть Они сняли здесь в гостиницу, переночевали и на следующий день только поехали дальше. То есть это говорит о том, что даже вот такие случайные вещи людей сразу завлекают. А если об этом будет администрация Слободского сделала бы ресурсы и об этом давала рекламу, то таких людей, которые автопутешествуют, да, даже банально таких, да, их было бы раз, гораздо больше, а это все деньги в экономе. То есть они зарабатывают условно в условном а тратят в Слободском, который остается в местном бюджете. И вот они как-то в этом плане не работают, не знаю почему. А местные жители знают, что глава города Ирина Жилвакова здесь случайный пассажир. Уже четвертый губернатор пришел, а Жилвакову все на месте. В чем же секрет? Несколько лет назад во дворе этого дома случилась трагедия. Она попала на центральное телевидение, сосулька убила девочку. Трагическое событие, которое повлекло последствия Смена власти в городе Слободском. Тогда власть как бы отреагировала. Прежнего главу города отправили в отставку. Долго выбирали, кого, кого же поставить взамен прежнего главы. Остановились на фигуре Жолобаковой Ирины Викторовны. Она на тот момент была заместителем главы города по социальным вопросам. В эту должность она пришла после работы в школе э, завучем. Потом занималась организационной работой в администрации и вот доросла до замглавы. Сейчас уже не первый срок губернаторский, пережила одного губернатора, сейчас доживаю до, до нового губернатора. Имитация благополучия на телеэкране есть, едва ли не каждый день. В нет, и нет. Что я прямо в здесь плохо видно. Обычные люди пришли и прибирались вместе с нами. 85 семей слободских должны быть до конца года переселены из аварийного жилья. На сегодня у нас значит, демонтированы все старые конструкции, изжившие из себя. На сегодня уже 30 трудовых коллективов нас поддержали. Но это фигня, что этот самый пиар мэра всем уже давно надоел. Главное есть, что написать в отчетах. А это прежде всего количество положительных сюжетов. Оно тут просто зашкаливает. Представить даже страшно, сколько бюджетных денег тратится на это пустословие. И городских проблем весь этот с экранов не решает. 21 век на дворе, а город до сих пор отапливают мазутом. После передачи социалки от предприятий городу, эта котельная вошла в состав МУП теплосервис, которая и поныне работает, исполняет обязанности по обеспечению нас теплом и горячим водоснабжением. В непосредственной близости от него находится фундамент. Фундамент заложен уже давно для постройки на этом месте газовой котельной. А газ-то есть в городе? Он как бы есть. Есть уже трубы, которые, по, по, по которым должны идти, идти этот газ, но газ, как говорили раньше, газ мимо нас. И это ничего, что власти КНР отрапортовали о том, что заасфальтировали всю страну, мы это живем в России. В 21 веке в городе Слободской центральная улица до сих пор грунтовка. Я думаю, что если вы э, читали и знали историю э, Васильева, то, что вот он весь срок просидел, э, и в региональных и в федеральных СМИ говорили, что это просто вот такая пустышка. То есть э, он поставил своего председателя правительства и всей властью здесь полнотой э, руководил именно глава правительства Чурин. Впрочем, градоначальница Жилвакова – так и не пожелала ответить на все вопросы горожан. Администрация города нас встретила пустыми кабинетами. В рабочее время на месте чиновников нет. Здравствуйте. Привет, как позднее.